Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас снова посылочка Наконец-таки пришла очень интересная штука Для тех, кто часто едет на велосипеде, эта штука очень пригодится Давайте-ка смотреть, что у нас здесь Давайте открывать Бля. Очень интересная штука, заказывал для себя для себя для отца своего в качестве подарка на 23 февраля итак, давайте-ка доставать вот, ох, вот такой хороший упаковки не знаете, как выйти в топ ютуба? вам поможет сервис по накрутке в социальных сетях VKTarget.ru. этот сайт основывается на накрутке лайков, подписчиков и репостов в принципе, на всем том, что есть в социальных сетях очень качественная, а главное, недорогая накрутка с моментальной отдачей. Очень удобная оплата со всего, что только есть. Так что, хочешь стать известным широкой публике? Тогда переходи по ссылке в описании, регистрируйся и наслаждайся своей популярностью. Ведь это круто! Даже фирменная такая, ну как сказать, фирменная... Вот такая картонка обычно, вот Алиэкспресс написано, вот все, то есть классно, отлично, супер, очень хорошо, что такая вот коробочка, хоть немного и помятая, ну, зато в целостности, надеюсь, все хорошо. Так, здесь, как всегда, вот что-то в последнее время без пупирки, но вот эта упаковочка прям такая необычная, вообще, я бы сказал, ну, давайте-ка мы ее отложим, вот пришла София, моя помощница, немного опоздала. Так, вот, Татикка, смотри, что у нас, я уже открыл, видишь? Тут написано Алиэкспресс, то есть. А я знаю, я так Итак, и догадалась. Давайте-ка посмотрим, Держи. то есть вот такой вот хороший упаковки, я уже сказал. Так, вот, а внутри еще, ух ты, это необычно. Ну, Пороломка, прям такая она нам мягкая, не такая. М -м -м -м. Ох, и пакетик а ты тут, моим, там пригодится. О. Вот та самая штука, Которой я говорил, это держатель телефона. В... А смотрите, какая часть брезь... Она да, прям ну хорошо поковано. Ух ты, так. Ух ты. Круто, да. Вот такая вот штука классная. Пахнет вообще не пахнет китаем, то есть ну вообще добротненько. <клёх> вот специальная штука вот так вот крепится на э, трубу велосипеда, на руль и собственно. Вот, крутая штука Ух ты, блин Вот, кстати, тут присутствует шарнирная система То есть вот так вот, раз, чик Тут можно болтиком все регулировать Собственно говоря, как в него телефон закрепить? Все очень просто Мы вот откручиваем И вот так вот, вот, вторым вот этим нижним двигаем видите, да, он увеличивается То есть чуть-чуть открутили Ого, угу, увеличивается вот, вот. Да, то есть нормально а потом он обратно так чик-чик И закрепляется Посмотрим, сможет ли он закрепить Этот телефончик, он такой Твой небольшой старый. Да, мой старый Сможет ли он закрепить Закрепится ли он вообще Да Да. Вроде бы закрепился Сейчас еще чуть-чуть А, вот этот Ай, Вот, и... Ну, в принципе, я скажу, а даже здесь такие здесь маленькие здесь. телефоны он закрепляет. И вот тут мы до конца болтик докручиваем, и он, он вот так вот у нас, то есть, вот держится. Ну, классно, даже такие вот маленькие смартфончики он будет держать. То есть, ну, это хорошо. Это круто, то есть, он под любые телефоны вообще может настраиваться. То есть, и вот, вот так вот держит телефон, даже если у вас старый телефон такой же какой-то у меня, то вот закрепили на раму вот, вот так вот, и все и поехали, очень классная вещь классная и долго ждал очень крутая вещь вот. А у нас такие пакетики. вот даже иероглифами написано что как делать так вот собственно этот крепится на раму кстати эту штуку можно использовать я думаю как э, штатив если телефон достаточно большой как у меня вот сейчас на который я снимаю у меня Asus Zenfone Max ZC 550 KL он достаточно большой, 5,5 дюймов, в принципе, давай думаю... Давай я вот сюда сейчас встану твой телефон и с да. сделаем селфи. Да нет, она как-то может зеркало принести. Так, ну в принципе, давай посмотрим по сохранности. В принципе, Но ничего не воняет вообще, Китаем, София. Это крутая посылочка, вот. Он Даже можно как штатив, говорю, использовать этот раз. Оп, и стоит так, чик-чик там что-то, ага, все, то есть... Очень удобная, я бы сказала, штука. Итак, давайте-ка вытащим наш телефончик. Оп! И вот так вот он вытаскивается. О, что это? Это так, настолько так пыльно, что ли? Или это у меня так телефон тут застоялся? Да, у тебя так телефон застоялся, он же старый. Ну, вроде бы здесь не пыльно. Ну, вот, кстати, хорошие, очень. Без потертостей. Ну, классно, Ой, мне о, нравится, София. Приведи! Ой. Да, ну, тут прям мягкая, прям, ну это тонкая, если такая поролонка да. необычная. Уже целая коллекция этих поролонок собрали. Итак, можешь идти. Итак, ну давайте-ка я все-таки ради интереса прикрепить телефон. Посмотрим, будет ли он держаться. В общем-то, ребята, что я хочу сказать по вот этому держателю? Очень хорошая вещь, но... Сразу скажу, что если у вас очень большой телефон, у меня 5,5 дюймов, то будет очень тяжело его сюда вставлять, особенно если он в чехле. Так что, либо ехать без чехла, либо с чехлом, но вы будете его долго устанавливать. Это вот первое. Поэтому для маленьких телефончиков он подойдет. То есть, если вот брать вот такой вот, чехолчик от айфона, то он, то есть вот хорошо, раз, чик, закрепился. Сейчас, стоп. Вот. Он только вот закрепился, вот так вот этот... Крутим, и все, и вот он держится, то есть, вот. Маленький телефончик типа вот айфона, он прекрасно залезет, то есть. Здесь, кстати, внутри прорезиненные штуки, так что можно, да, спокойно, без чехла его использовать, конечно, но, если вы уж любите с чехлом ездить, то ездите с чехлом. А так, вещь очень классная, очень годненькая, я бы сказал, вообще классная, потому что я плохое никогда не захожу... Если мне приходит, то я спор либо открываю, либо вообще оно мне не приходит. Ко мне всегда приходило все целое, вроде бы, все рабочее. Так что, если вам понравился этот видеоролик, то поставьте палец вверх. Если вы первый раз смотрите мои видосики, то подпишитесь на канал, естественно. Напишите в комментах, что вам понравилось. Что вы хотите, можете что-нибудь закажу. Если оно совпадет с, моим, совпадет с моими потребностями, то я, естественно, это закажу. Ну, что-нибудь кому-нибудь подарю. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.